Ну дебил. и что начнется, блядь, запись-то ты. А, все как началось. Запись, либо... а а как а, выйти, как добрейший выйти? Добрейший вечерочек, дорогие друзья. А, сегодня. И, бать, то есть он... Завали пиздочелу, я видео снимаю а не иди мешай. нахуй, То есть он, блядь, с чашки спасуба, блядь, ест несколько. Пошел нахуй. Смотри, а, у нас, короче, <с такая <с проблема. А, у моего друга сломался телефон. М -м -м. Вот такой вот телефон. А, мы вот на него ищем батарею. Скиньте ссылку на батарею в описании аккумулятор батарейка что найдете скиньте все всем пока